Привет, умники! Сегодня будем избавляться от кошмарных снов о работе и узнаем, как достаток и диета влияют на продолжительность жизни. Подробности, как всегда, далее. Специалисты из Университета Чикаго нашли способ избавиться от кошмарных снов, касающихся работы. Ученые отмечают, что часто мучающие людей сны о пропущенном сроке сдачи проекта на работе или о ссоре с коллегой или начальником, как правило, вызваны эмоциональной перегрузкой. Чтобы избавиться от подобных мучительных сновидений и создать себе полноценный ночной отдых, ученые советуют выполнять несколько несложных действий. За несколько часов перед сном нужно перестать думать о работе и делах. Далее следует переключить свой мозг на какое-то другое занятие. Можно принять ванну или отправиться на прогулку. По мнению экспертов, выполнение этих несложных правил позволит более эффективно отдыхать, а также повысит продуктивность работы. Богатые люди живут дольше бедных в среднем на 10 лет. Об этом сообщили ученые из Университета Восточного Теннесси. Они провели исследование, в ходе которого 50 американских штатов были разделены по уровню доходов местного населения. Эксперты проанализировали доходы населения и сопоставили их с демографической статистикой, в частности, со средней продолжительностью жизни. В результате получилось, что в Штатах с неблагоприятной экономической ситуацией наблюдается и более ранняя смертность. Средний доход в самых богатых Штатах Америки составил почти 90 тысяч, против наименьшего 24 тысячи. Американские ученые из университета Стэнфорда назвали продукты, которые стоит чаще употреблять для того, чтобы продлить свою жизнь не менее чем на 20 лет. В исследовании приняли участие около 11 тысяч мужчин и женщин возрастом от 40 лет. Все они вели строгие пищевой дневник. Для чистоты эксперимента к исследованию не были допущены люди, перенесшие ранний инсульт или сердечный приступ. Авторы работы отслеживали, сколько участников исследования умерло за более чем 20-летний период мониторинга. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что средиземноморские диеты снижают риск смерти. Объединяло эти диеты наличие в рационе фруктов, орехов и овощей. Это были самые полезные новости науки на сегодня. Пока!